Добро пожаловать! Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Ведь мы собрали для вас самые интересные и поучительные речи мудрецов. Приятного вам просмотра!